Всем привет! Добро пожаловать на канал Tineo где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами разберем глаголы, которые часто путают. Это такие глаголы, как traer и глагол llevar. Их также часто путают, как и глаголы ir и venir. Но мы с вами уже разобрали глагол ir y venir, глагол ir y Сегодня мы разберем с вами глаголы traer и llevar. Traer переводится как принести, приносить, привести. Глагол евар переводится как принести, приносить, нести. Разница ли в том, что опять же, где находится говорящий? То есть евар это как глагол ир, то есть когда действие происходит от говорящего, то есть уносят от говорящего. То есть, например, взяли отсюда и унесли. Вот это евар. Например, евар деки, ай, то есть взяли отсюда. Да, здесь мы взяли вещь и ее унесли туда, Аи. А троэр – это наоборот, когда действия происходят к говорящему. То есть троэр – дэй, аки, То есть вещь взяли там и принесли ее сюда, к говорящему. То есть если я говорю «принеси мне то», я буду использовать глагол троэр, потому что ты мне принеси. А если унеси это туда, то это уже я буду использовать евар. То есть… Для того, чтобы отнести какой-то предмет в другое место, то есть, где говорящий не стоит, да, мы используем «евар». Например, «Сьемпру еуаль во дульса мадри Всегда я несу, при, уношу, да, не суп, что-то сладкое маме, да. А для того, чтобы принести что-то в то место, где находится говорящий, то есть, ко мне, мы используем «голго утраэль». Поэтому, когда мы сидим в ресторане, мы говорим официанту «Трай так, пор favor, принеси мне, пожалуйста, счет». Потому что мне принеси сюда. А если я могу говорю, например, я не доела, «Си, лёпуэдэс евар». Да, да, ты можешь это унести. Уноси эту тарелку, я там доедать ничего не буду. Поэтому, кстати, когда мы заказываем, когда мы, например, в ресторане можем просить, это на вынос, да, то есть это мы домой несем, да, мы говорим «пара евар», чтобы унести а не пара на пара-евар, вот. И на этом все, теперь вы эти глаголы путать не будете, подписывайтесь на мой канал, не упускайте новые видео, обязательно заходите на мою страничку, где вы найдете много полезных информаций, бесплатный про испанский язык и материалы, поэтому заходите, смотрите и подписывайтесь на мой инстаграм.